Увидев в социальных сетях просьбу о срочной помощи от ваших знакомых или друзей, не торопитесь переводить деньги. Возможно, аккаунт взломан. Позвоните или напишите этому человеку. Узнайте информацию лично. Не переходите по прикрепленным к сообщению ссылкам. Ваши данные и пароли могут достаться мошенникам. Если вы решили перевести деньги, обратите внимание на имя получателя. Возможно, оно окажется вам незнакомо. Старайтесь избегать одинаковых паролей для соцсетей. Не упрощайте задачу мошенникам. Будьте бдительны на просторах глобальной сети.